короче приехали с соседом на рыбалочку с утра время 5.13. только что закинул спиннинги но ну, уже колокольчик потрясся. непонятно что. но я не стал проверять короче все удачи ждем поклевки если таковая будет ребятки, не успел сачка вытащить леща. Попалась вот такая вот стерляшка. Грамм на 500. Угу. Еще один лещ. Вот. И стерляшка. Вот он, ребятки. По сравнению с этими двумя это что-то. Пауза пока. Что, ребятки, хочу похвастаться вам лещом. Поймал такого вот леща сегодня. Один, короче, сорвался был. Губа оторвалась перед самым берегом. Я сачок взял, хотел его, короче, достать. Но вот оторвалась губа и ушел. В два раза больше было. Вот он, раз, лещ. Ну вот этот вот первый, которого я поймал сегодня, вы видели. Вот этот маленький, который был, это последний был. Вот я его положу сюда. Потом я, короче, поймал. Ну, вот такой у меня сошел был примерно, вот такой вот лещ. Вот видите, ребятишки, сошел был такой уже сегодня лещ. Вот третий лещ. Вот, смотрите. Сука, Стоять, сука пиздит меня. И вот такая вот хуйня. Вот такая вот лопата, блядь. По сравнению, ребята, вот смотрите. По сравнению вот с вот этим лещом, это что-то. Видите? Вот. Это горбатый, блядь. Горбатенатор, блядь. А если вот с вот этим сравнивать, это будет пиздец какой. Вот. Вот такой вот лещ. Вот он. Ну и, конечно же, вот это вот стерляжина. Вот она. Видите, да? Сейчас... Попробуем все это взвесить. Ой, привет. Привет. Что-то у меня клюну. А, нихуя не идет. У меня уже здесь третий раз клевало. Вот так вот. Бесполезно. Кто-то, блядь, клюет. Может, лечь какой-нибудь небольшой. А может быть, чебак. Так, ладненько, сейчас, ребятишки, подождите чуть-чуть. Я быстренько Перезаброшусь и продолжу с вами беседовать. Подписывайтесь на мой канал. Ну вот сосед, короче. Нихуя что-то не поймал, говорит. Так, сейчас ребятишки, блять, червяка. Хуй не смогу поменять баночка. Держит телефон, снимаю. Бля. Надо было экшен брать с собой, но не взял. Не стал брать. Бля. Вот, сейчас подальше закину. Сейчас, короче, колокольчики поставлю рыбочку и сделаем замер с вами, блядь, взвешу всю свою рыбку. И ради интереса я так делаю. Так, воткнули, да? Воткнули. Так, для начала... Сделаем мы вот такой вот тест. Вот этого вот леща. 275 грамм. Вот этот вот малыш. Ладно, Кир, с тобой. Теперь взвешиваем стерлядку. Ну, как и предполагалось. 340 грамм. Нормально. Теперь взвешиваем еще одного леща. Вот этот вот лещ. Восемьсот пятьдесят пять. Ну вот вчера я такие такие же у меня попадались. Как бы заебись были. Вот этот восемьсот пятьдесят пять. Так, ну и вот этот вот два триста. 20. Так. Теперь сделаем еще раз. Поближе вот такой вот селфи. О. Вот так вот сделаем. Еще можно вот так отойти. Все. Конец отчета. Сосед подошел и охуел. Ихуя <смех> говорит, леща поймал. Вот такие дела. Так. А итоговое количество у нас рыбы. Садок, по-моему, полкилограмма весит. что то такое. А итог... 120 Чё поймал, короче, этого леща. Пока его доставал, короче, как хуякнулся на жопу, блядь, подскользнулся. И вот этого ерша. Ерша, короче, я поймал. Вот за бок, за бачок, вот сюда, вот сюда. Сейчас проверим, сколько это весит у нас. Давайте посмотрим, сколько наш красавчик весит. Так, давай проверим, Друган. Восемьсот сорок пять. Ребята, грамм. Ой, ручищи, блядь. Чистющие. <связь> <связь> <связь> О, блядь. Охуеть. А он там кораблик хуярит. Вон он. Хуярит налегке корабль. Сейчас нахуй волна делает. Выворачивает. Вот он хуярит, Днестр. Че за Днестр, блядь? Непонятный кораблище, блядь. Редкость. У нас корабли такие плавают, редко стали плавать. 8 часов колокола звонят в таре. кусочки летают Хера не видно Что, ребята, 8,52 Поймал сразу же Вот двух штук еще лещей. Сейчас скажу вес Их не вес, скажу ну, начнем с самого маленького Думаю, 250 215. 225. Так. А этот. 825. Один 225 грамм. А вот этот 825. На глаз уже говорю 800 грамм. Сосед одно стирляж, но поймал, и всё. Сидит. А тут вертошка похуярила на иглы или на крапиву, блядь. Сегодня 2 августа, блядь. 18. ну вот ребятишки как то так сейчас мы паузу нажмем ли сейчас замерим как то так ребятишки 56 сантиметров как то так ребятишки вот мой улов плюс две стерляжны. Ну их здесь нет. Они в ларе. Вот экземплярчик классный. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Фишерман, -худ. Кстати, Ребята, это длину-то я замерила, ширина вот. Ширина у нас получается вот 18 сантиметров.